Второго! Вас перевалило за 100 тысяч! Спасибо, что присоединились к моборке и смотрите нас! Отличный вкус! В честь первых пяти нулей мы устраиваем наш первый розыгрыш призов! У вас есть возможность выиграть один из четырех подарков! Первый победитель получит четырехъядерный планшет Geyser Tegra Note 7.2 на базе процессора от Nvidia Tegra 4, на котором вы сможете поиграть во все эксклюзивные новинки! Три последующих финалиста получат очки виртуальной реальности Bobo VR Z4, совместимые с любыми смартфонами от 4 до 6 дюймов, со встроенными наушниками для полного погружения в игровой мир или просмотра фильмов. Принимайте участие! Конкурс стартует с 1 декабря и продлится до 20 декабря. Для участия в конкурсе вступай в нашу группу ВКонтакте, делай репост и выигрывай. Результаты будут объявлены 21 декабря. А в следующих шейках мы сделаем фотоотчет финалистов, получивших призы. Желаем всем удачи! Еще раз спасибо за ваши просмотры, лайки и признания. Пс, если это ты ставишь дизлайки, чтоб ты не выиграл.